И снова всем welcome! Это снова я. Сегодня я вам покажу, как выглядит Токио после введения чрезвычайной ситуации с вирусом. Как видно, уже на улицах не так много людей. Это вот район Шибуя. Как видно, отсюда город, город Шибуя. В целом, народу меньше стало машин тоже поменьше автобусов поменьше ну так в целом если сказать но как оно выглядит я вам лучше покажу ну в пути в дороге магазины закрыты многие не все но многие кафе в том числе Но не все, не все. Какие-то открыты, какие-то нет. Поэтому тут, как говорится, что там, все норм. Едем, едем, едем. Стараюсь ехать не быстро, чтобы вы смогли увидеть всю картину происходящего и ну, сами оценить, текущую ситуацию да карантин не а, принудительный то есть по желанию люди могут сидеть дома либо выходить на улицу но всех просили не выходить и не работать да. я ездил по работе что по удаленке некоторые вещи невозможно сделать и нужно все делать вручную поэтому я сейчас еду, проезжаю район, это Хиро, в сторону Рапонги, значит, вот Рапонги станция, прямо и направо будет, а это Хиро станция, Хиро, вот такая длинная, значит, не знаю, сейчас банк открыт или нет, но вроде как сказали, что банки тоже будут работать, но ну, и ТМ-машины. Сами банки насчет этого я не знаю. Вот видно, да, некоторые кафе магазины закрыты. Некоторые, но не все, не все. Там вот трюфели какие-то делают. Значит, да, райончик такой, ну... Уютненькие здесь, такие маленькие магазинчики, красиво все. Машин полно и один из самых дорогих районов по стоимости жилья в Токио. То есть Гинза вообще отдыхает по сравнению с этим местом. Машины здесь, естественно, тоже частенько бывают такие прям богатые спорткары. Салоны здесь хорошие стоят. Сейчас покажу. <смех> да. Это ветер задувает, не знаю, блин, слышно вам нет. Ну вот, к примеру, с правой стороны видно один из автосалонов ламборгини там он выставочный зал у них и он работает, да, он еще работает, как бы ну где деньги нужны. Тут место дорого стоит аренда, поэтому Они работают. Все, вот видно, пожалуйста. Вот Маклара, пожалуйста, салон. он вроде недорогой не но блин цены бешеные крышки у меня с разрешением с допуском по дорогам общего пользования. Поэтому все окей. Мы сейчас едем в район Аобы. Это тоже один из центральных районов Токио. Там находится университет. Очень дорогой. Почти как как Тодай, ну то есть Токио, Тайгаху и точные цены я не знаю, но как бы, кому интересно глянет в интернете На улице народу стало меньше в разы, тут обычно всегда много народу, но это я еще до центральных станций не доехал, там <с> там, там реально народу нет практически, там единицы ходят, я вам серьезно говорю, я сегодня проезжал мимо Шибы, там почти никого не было у станции, мы сейчас поедем, я сейчас покажу все, мы сейчас проедемся немного здесь. Это считает, это самый центр, можно сказать, но ну, если не считая вот там ту сторону, где Токио, этот самый, станция Токио и Шинагава, то есть вот здесь вот Шибая, Шинджику, это, можно сказать, самый центр Токио, где тусуется в основном весь народ, но ну, есть Широпонги, вот тут тоже рядом. перекрестках на улицах народу много еще. Достаточно. Видно, да? А дальше все опять. Никого. Пустырь. Пустырь никого. Вот так вот. Так, я бы хотел еще, наверное, проехаться по... по какой-нибудь... Шоппинговой улице Где люди занимаются шопингом И глянуть там, если честно, я сам здесь первый раз Вот, ну, конкретно В Токио Я приехал первый раз за месяц Сюда, я здесь месяц уже не был Потому что, ну, карантин, все дела Сами понимаете Люди, эти, как его Премьер-министр Вел положение с 8 апреля так, давайте-ка мы тоже повернем я, я, потому что я хз куда эта улица ведет что-то мне кажется, она далеко слишком, идет не туда, куда мне надо Есть такие улочки классные Красиво. Токио 2020. Уже флажки развесили везде. А зря. Не будет Токио 2020. Будет в лучшем случае Токио 2021. Так вот. Да, это район... Этот район я помню ты даже на собеседование ходил в один из офисов. Вспомни, какой. Это тоже Шиба, это рядом со станцией, то есть тут, тут совсем все рядом. То есть тут как бы это все, как вам сказать, что все рядом друг с другом. На самом деле, э -э, вот эти прилегающие районы к Шибе, они, ну, очень разнообразный, то есть там есть и тихие спальные райончики, есть и шопинг районы, есть и э, районы, где можно покушать там э, какие-нибудь кафе, ресторанов полно то есть э, вот в том числе вот эта Хараджику, да она насколько я помню, она, она также относится к району Шибуя поэтому то есть, Хараджику это такая улица, там где Молодежь любит шопи шопиться. Так, вот, мы приехали на... одной из центральных... С, с этих... Так, ну что, че, проедемся через Шиба, наверное, да? Давайте-ка вот сюда вставим. Потому что я хочу глянуть, как бы все равно. Мне в любом случае надо ехать, э, посмотреть, что там у них через центр прокатиться. Ну и заодно вам покажу, как это все выглядит. Потому что, ну, видите, на улицах людей почти нет. И это я напомню, это прям вот рядом со станцией. Тут тут идти буквально там 10 минут. Ну да, сейчас рабочий день, не спорю. Три часа, но все равно. А в рабочий день здесь толпа просто. Здесь просто толпы ходят. И туристы, и не туристы. Кстати, туристов, кстати, тоже не пускают, по-моему, насколько я помню. Сейчас в Японию закрыли вообще въезд любым туристам. Ну и не только туристам. Вот автосалон Lotus. Тоже работает вроде как. Вот тут какой-то знаки что-то там продают. Еду, бента или что -то. Так, еще что-то. сейчас следующий наш, что-то зелененький должен быть. Мы поедем. Этот Это служба безопасности компания безопасности делает разные значит делает разные системы безопасности сигнализации также у них там есть группы быстрого реагирования ну то есть такая довольно известная компания японии вот впереди Шибы, вон там вон там прям впереди Видос центральная с центральной станции Почти ни одного открытого магазинчика, так что и ни туристов, никого вообще нет почти на улице. Вот изредка ходят некоторые люди, пару пар, человек. Это была торговая улица около станции Шибы, то есть именно вот так, где шоппингом люди занимаются, занимались, Но в данный момент это невозможно, по причине закрытия всех торговых точек. А сейчас пройдем через центральную перекрестку. Вот новый небоскреб отрокали, кстати. Совсем недавно открылся. Скрамблер Scrambler Square. Вон она такая огромная. Байда. И за ним еще один открыли, кстати, новый. Вон тот с белыми линиями ее просто трясет. -то. Ладно, поедем. Вот, вот станция шиба. Видно, народу почти нету, да? Здесь тоже вот совсем чутка. Так, ну мы поворачиваем. Вот, кстати, закончили строительство, наконец-то, этого перехода новой. Как он там, как он называется-то? Все время забываю. Блин. В общем, вот этот переход закончили. Строить буквально вот пару месяцев назад. Ну, может быть там месяц назад. Я как раз вот помню, я сюда еще приезжал, он уже почти закончен был. Вот. Мы сейчас проедемся. Вот видите, как здесь сделали, интересно. проезд огромный там кстати станции еще не достроили станции еще в, в, в режиме строительства реконструкции да. отсюда мы не повернем на центральный перекресток сколько я помню здесь здесь да здесь нельзя восьми вечер только прямо вернем у нас вот это, вот это хлопочек менты блин. тут ментов дофига с стало с режимом вот этого карантина мы сейчас здесь развернемся здесь можно развернуться Говорят, что в туннель без света въезд запрещен. И на слабых кубаторных мотоциклах тоже въезд запрещен. Но там впереди вот будет знак еще висеть. Но нам, нам вон туда вот. Нам, нам в правую сторону. На поворот. Точнее, на разворот. Здесь нельзя разворачивать. Проедемся через через улицу через центральную. Это въезд с другой стороны на станцию Сиба, со стороны этих и если кто знает, это шопинг центр тоже там такой. Здесь в основном находятся эти вот отельчики, там кафе, рестораны, бары. Вот, то есть все такое, в таком духе. Самая оживленная улица. Вот здесь вот, вот это место, где вот эта улица, она самая оживленная обычно. Здесь не протолкнуться в час пикали когда туристический сезон, здесь столько народу, что о, тут прямо и не пройдешь, не, про, не проедешь. Так, что у нас там остается? Я, наверное, сейчас там где-нибудь проканусь, надо чекнуть а, нет, эти пустили, ну ладно раз пустили этих то мы сейчас и проверим так, работает Да вроде бы, да Ладно, я там еще сейчас запарканусь, надо глянуть. Что можно сказать про, про это место сейчас? Да, ни хрена тут нет ничего. Стало скучно совсем. Тут и так-то было особо. Срач везде. Самое оживленное, самое засрадное место было здесь. Че он там? кого-то. Кого По погодь. Так, сейчас мы. Я сейчас надо проверить. только проехал, так, а тут, тут, тут, тут, тут, тут у нас, тут тоже все окна, 23 минуты пишем уже, ну, нормально, еще, а, там мен до кого-то доебался, а? А, она, она тормозит, бы и все, Допустим, это он. Okay, Кейкар. Поехали. Ну, мы продолжаем. Мы продолжаем. Значит, что мы видим здесь? Что мы видим на данный момент в этой... В, этой, в этом месте, этой улице? Реально народу мало стало. Ну, как бы... Как сказать? Утром на работу, когда люди здесь идут, ну, примерно вот так же народу. Ну, вот. А сейчас уже ближе к вечеру, скажем так, уже обед, как бы, ближе к вечеру, многие уже домой возвращаются. Ну, там у кого-то сокращенный день все-таки, как бы, они... Мы видим, что не работают мацуя, еще что-то, тут как бы... Казинчики. Рестораны все закрыты. закрыт фэмили маркет вот эти комбини работают вот рестораны закрыты кинотеатр тоже должен быть закрыт вот здесь с правой стороны Это кинотеатр проехали вы уже вот. караоке закрыто тоже народу почти нет да народу почти нет Юникло. Юникло. закрыт. А вот кинотеатр закрыт тоже. Ну, вот этот один из популярных, как вам это сказать, перекрестков, да, в Японии. Я думаю, все его знают. Это где как раз стоит памятник Хачко. Собачка такая. И... Сейчас мы глянем, сколько здесь народа. Обычно здесь просто толпы. Просто толпы. в данный момент... Да, даже вот эта площадь пустая. Бедная собачка. На нее чуть никто не хочет посмотреть, видимо. Ну ладно, что, едем. Видно, народу почти нет, да? Там музыка играет. Видно, что закрыто все. И Starbucks, и Cebu. Это вот починка. Починка тоже закрыта. Макдональдс. Макдональдс. Макдональдс работает. Вот, это хоть Макдональдс работает. Только совсем людям кушать нечего было. Ладно, едем. Едем отсюда. Вот тоже здесь... Это улица шопингов, тут обычно шопинг устраивают люди, Те кто туристы проезжают. Ну, тут всякие нитари, туда-сюды, так, а ну да, ну нам, нам, нам как раз сюда и надо. Нам как раз сюда и надо. Едем в сторону Шинчуку. Вот видно еще некоторые люди ходят, ходят, гуляют. Вот туристы, видите, ну, которые здесь. Либо они здесь живут, либо они здесь застряли. Но если, бы... если они являются американцами, то их понять можно, потому что у них там сейчас вообще жопа. Манута Поезд, кстати, полупустой Там народу обычно битком И все стоят, а тут он прям едет Там изредка Некоторые люди сидят Сидят Да, а обычно Там да не то, что сесть, там встать негде Тут, видите, да Ну, мы сейчас прямо проедем До станции Хараджуку Там свернем Налево и в сторону Шинджику поедем, посмотрим, как она поживает, станция, много ли там народу. Я все снимаю одним дублем, так что если что-то не так, там э, какие-то лишние слова вы уж не обесутите, потому что нужно как бы еще и рулить и, и разговаривать, и следить за обстановкой на дороге, а это не так-то просто тем более, когда по центральным станциям и улицам катаешься. Налево. там станции обычно все это закрыто и там хрен проедешь вот вот. я не помню как это место называется сейчас зато полно, катается по улице Доставка вот сплошная, везде просто О, Ferrari, Да? Ну, я, кстати, ее видел Трассе гонял, старая Феррари Ну, блин, выглядит еще как новая вылизанная вся такая прям, офигенно газончику да-да-да проедемся здесь где Йоги, это Йоги парк здесь с правой стороны и станция Йоги Коэн называется так что если кто-то хочет отдохнуть в парке Йоги вы знаете, куда ехать? Так, еще посмотрим. О, там и с девушкой едет. А, красивая, конечно, машина. Немного угловатая, правда. Ну ничего. Но думаю, бензина жрет. у, -у, -у. дофига! Да Это Феррари. И запчасти на нее стоят просто конских денег сейчас да и тогда, наверное, тоже. Полиция бы убегала. Но там... долго горит зеленый оперу опера сити как так она называется и парк хаят отели там вот впереди шинджика ну как бы видно тоже здесь обычно очень много народу гуляет это же йоги парк но он кстати работает насколько я его вот вижу Он, видите люди оттуда выходят то есть парк работает парка они не закрыли для посещения что странно странно обычно парки закрывают для посещения когда ввод чрезвычайное положение а тут как бы как бы, гуляй не хочу О, смотрите О, народ там есть а вот детская плаща посмотрите сколько народу стоит ну какие-то вещи перегородили какие-то нет что я могу сказать, ну прям, конечно, кое-где народ есть, то и кое-где народа нет, то и вообще никого. То прям толпа сразу сидит. Куч Кучкуются они, стайки сбиваются. улицу Шинчугу отлично видно тоже здесь народу почти нет здесь обычно тоже тусуются и туристы и, и компании кто работает там вот мая работает ага. ямай это известный ликероводочный магазин там продается э, буклишка со всего мира. И недорого. Я думаю, она один из популярных магазинов на данный момент. В Японии стал. есть, что что еще делать люди дома? Только телек смотреть, под пивко, там, футбол, что-нибудь еще. Так, вот, приезжаем, подъезжаем на центральную станцию Shinjuku Здесь, как видно, народ еще гуляет, еще есть Побольше, чем наши В, побольше Проезжаем Сюда тоже тогда перестраиваюсь, потому что мне прямо. Да, народу стало прям совсем мало. тот вот да. Обычно тут тоже толку грозит, а сейчас. Сейчас кругаляна вернем как круголяю и она улицу у бутиков выйду там где шоппинг шоппинг шоппинг лично вот тут просто толпу бродит но сейчас никого почти нет мало сейчас направо, ну ты че не едешь и идем потом, а блин, до восьми вечера прямо, ладно, потом повернем денег, разворот запрещен, ну, ладно че, поедем дальше кстати проехаться до шинокуба до корейского квартальчика там там тоже много шоппинга эти как его, ну мейкап там все дела маски там для лица увлажняющие разные девушки любят тот район там корейской косметики полно так ну давайте наверное сначала через шинджику проедем а потом глянем по времени как там Успеем, не успеем. И уже потом решим. Да. Может, даже и не поедем на Шиноку Бочарон. Там узко обычно. Народу тоже было обычно не протолкнуться. А сейчас... Сейчас я не знаю как. сейчас я не знаю как. Да. Ну вот здесь еще так. Можно сказать практически как и было. Так, плюс, может быть, чуть-чуть-чуть подуменьшится количество людей. Кстати, через центральные станции. Ну, я на мотоцикле еду, как бы еще норм. Но если вы едете, например, на поезде... Или же вы едете на этом самом, но ну, такси я бы не рекомендовал, ну, как бы опасно, сейчас в это, в на вот до херна больных ходит, кстати, Блин, я фиг знает, Мы тут проедем вообще нет. помню, это это место это как раз там, где находятся эти, кабуки Кабукичо вот оно здесь с правой стороны там всякие отельчики, ресторанчики ну то есть все в таком духе, караоке, бильярды развлекательный квартал но что-то там народу совсем и не видать Дон Кихот был вроде вот он, да, с, прав... с левой стороны. на центральной улице поворачивать нам сейчас рано пока вот там есть объезд по кругу можно проехаться заходить я здесь никуда не буду это точно опасно опасно шинчика самое большое число зараженных в японии данный по Токио КМ написано. Мы оттуда только приехали, поэтому все ок. Сейчас, кстати, надо будет проверить, как там запись идет, не идет. Но попозже, наверное. рейку уже пора сменить на да, да здесь народу почти не стало здесь обычно народу раз в пять больше это эти здесь тоже торговые улицы торговый квартал что там о блин да, батарейка садится сейчас надо сменить батарейку ну или наверное сейчас уже скоро будем заканчивать мы сейчас проедемся по шинджику и в принципе все Здесь бутики в основном В основном в шопинг тоже идет На эти улицах Поворачиваем Но народу почти нет Видите, да? Сами, наверное Все закрыто Барбари Луи Витон, Все закрыто все, кончился шопинг. И, кстати, у меня есть видео на канале, я, наверное, ссылочку оставлю в описании, где я здесь катался, когда здесь было а, ну открыто все. И можете сравнить количество людей в то время и сейчас. Ну и мы что, ждем? Мать твой. Вот это ты тормоз, охренеть. Через центр проедем Биг камера работает смотрите как не работает а бик работает кучи видали и покруче ну вот как раз здесь остановимся сейчас на светофоре Это все что я хотел вам сегодня показать если, если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки и, и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео о японии не забывайте также делитесь делиться этим видео с друзьями ну, а с вами был дэн до новых встреч пока